Стереотип о том, что бойцы глупые, уже давно был развеян. Ведь чтобы быть успешным в этой сфере деятельности, мало быть атлетичным. Но те, кто попали в этот топ, все-таки ограничились только атлетизмом. С вами MMA Time. И это ТОП-5 самых глупых бойцов в ММА. Пятое место Парни, вы должны понять одну вещь. То, что я сейчас видел в этой тренировке, это нечто другое. Я бы даже сказал особенное. Я бы порекомендовал вам, если вы хотите быть частью этого дела, оставайтесь и продолжаем. Если же нет, то нет. На этом месте нас встречает самый неловкий боец в истории, Люк Рокхолд. Особенность Люка заключается в несоответствии его внешности и его поведения. Люк ведет себя так, будто он в какой-то момент поменялся телами с каким-то неуверенным подростком, который даже в теле модели не может уверенно себя вести. Любое появление Рокхолда на экранах сопровождается его классическим кринжем. Лучше всего опишет его Дана Уайт в паре слов. Люк Рокхолд красивый чувак, и девчонки всегда хотят его. До тех пор, пока он заговорит, тогда никто не хочет с ним быть. Просто сядь и молчи, будь красивым. Малышка, ты глотаешь или сплевываешь? Вот, к примеру, случай, когда Люк сидел рядом с Нейтом Диазом, и они вместе решили жестикулировать. А вот, когда он косплеил молчаливого ассасина на интервью. Ты чувствуешь себя уверенно к этому воскресенью? Я имею в виду, что я буду писать статью про то, что Люк Рокхолд, возможно, будет драться с Джоном Джонсом. Хм. Такое происходит у Люка постоянно. Он не может жить без того, чтобы не нести какую-то ерунду или теряться от любой ситуации. Эй, твоя судьба – это быть моей маленькой су... Он меня почувствует в стойке, он меня почувствует на земле, он меня почувствует, а я его... Бои все эти движения, знаете, для меня это не весело, а больно, так что вот так... Я иду за этим поясом, GSP. Я не знаю, что я должен сделать. Ты хочешь, чтобы я вбил тебе немного смысла? Беги отсюда, пока можешь. Это мой бой, и я... Буду там... Быстр Быстрее, чем ты, уебок. К нам присоединился великий люк Скайлер Рокхолд. Майк не заслуживает ничего. Я люблю тебя. Боже, он не сказал. Значит, по скайпу ты мне это можешь говорить, а тут не можешь сказать своему другу «я люблю тебя». Люк, конечно, не глупый, но за свое смешное и немного странное поведение он получает это место топа. Четвертое место как же в этом ТОПе обойтись без типа по имени Кодик, детства, тип Коди, который не совсем глупый, но его язык часто опережает мыслительные процессы, из-за чего он сам выставляет себя в плохом свете. Мы здесь не колем стероиды, чтобы становиться больше, мы используем ИПИО, то есть ТИДЖИ это делает. Эй, скажи им, скажи, кто нас научил использовать стероид? Ты использовал стероиды? Сколько раз я вырубал тебя на спаррингах? Сколько раз? Ни разу. Вот именно. Его вражда с Дилла Шоу, помимо постоянных упоминаний о стероидах, породила много веселых и предсказательных моментов. Я тебя тупо уничтожу. У меня бойцовский IQ намного выше, чем твой. Он сказал, что его бойцовский IQ выше моего. Вот мой IQ, правая рука. Я верю в эту сучку. Она меня не подведет. Пиздец ты тип, Коди. Пиздец ты тип, Коди. Пиздец ты тип, Коди. Вот мой IQ, правая рука. Также на ТАФе, где Коди был тренером, были не только терки по поводу предстоящего боя. Гарбарант еще и любитель отдохнуть с пацанами. Ой, не наливай много, я не пью, не люблю это дело. Тусим с пацанами, тусим с пацанами. А ты же знаешь, что я тут мужик. Режим коди «Тусим с пацанами» заставил кринжануть всех. Даже Let Me Bank не знал, как себя вести с ним. Но тот, кто знал, как управлять эмоциями Гарбранта, так это Доминик Круз. Их трэшток создал огромное количество мемов. Запомни, я никогда не бегал за кисками, и на UFC 207 я этого тоже делать не буду. Ты о чем вообще? А ты о чем? Надеюсь, твоя челюсть готова к главной проверке в Корее. Мои руки травмированные и слабые, они уже кончились. Тогда я кончу все до остатка тебе на лице. Не переживай, я все съем. Я рад, что бой пятираундовый. Надеюсь, тебе удастся дойти до последних раундов. Я люблю глубокие воды. Я умею плавать, я утон... утоплю тебя. Коди, все, о чем ты говоришь, это мнение, а не факты. За твоими словами нет валидности. Ммм, валидность. Ты даже не знаешь, что это значит. Будто бы ты знаешь. Коди, скажи по буквам «валидность». Сам скажи. Коди Гарбранд – это ходячий аксиомарон. Он одновременно вызывает симпатию и неприязнь. Он одновременно лучший и худший трэштокер. Может выдавать красивые афоризмы, при этом запнется на самом простом слове. У него самая лучшая техника в истории весовой. И самая стеклянная челюсть. Воистину настоящий пиздец тип. Коди Гарбранд. Третье место. Как бы это удивительно не звучало, но когда-то король трэштока, первый бэтбой в мире ММА с возрастом потерял навыки связывать слова в предложение. Речь идет о Тито Артизе. Если раньше его интервью и выходки попадали в нарезки по лучшему трэштоку, то сейчас он вызывает только смех. В случае с Тита и хаосом, который льется из его уст, никакой контекст к его словам не нужен, просто наслаждайтесь нарезкой. Я здесь с Фидором Емельяненко, ты в очередной раз доказал, что ты лучший тяжеловес этого вечера, да я тебе скажу, как ты себя ощущаешь. Тита, это правда, что ты возвращаешься осенью? Да, я дерусь в апреле, поэтому думаю начать тренировочный лагерь в начале июля. Апрель? Да, ну типа. Я тренируюсь 6 дней в неделю, 5 дней в неделю, также я тренируюсь три дня в день, и один из этих дней я тренируюсь два дня. Так что да, 6 дней в неделю. Чак Лидел сказал, что ты ему завидуешь, как ты отреагируешь на его слова? Я завидую? Да этот старик слова в предложение не может связать. Он, он, тянется за этим виноградом, он пытается сделать свое вино, а вино-то уже готово. Вино уже звучит, как скрипка с этим сыром и вином. В общем, посмотрим в день боя. Парни, из-за того, что вы уже старше, тяжелее ли вам даются тренировки и восстановления? Не-не, не для меня. Я не дрался всего лишь год-полтора. Мне всего лишь 43. Я старозрелый. То есть я быстро старею. То есть очень быстро. И в то же время мое тело плохо сохранилось. Просто потому что мой отец очень старый. и Мать моя тоже отцу 80, а прабабушке 100. Так что мое тело в отличной форме. Я хочу сказать себе, что ты видишь. Давай увидим по бою, что ты сделал в ринге. Фанаты, не пропустите это шоу. Я вас никогда не подводил до сих пор. Я и не собираюсь. Тито Артиз. Тито, известно, что ты и Чак получите проценты с этого пей View, А кто еще получит? Возможно, бойцы Сандеркарда. Проценты перепадут только мне, себе и Чаку. Он будет драться с вашей, возможно, с самым жестким средневесом Мэттом Линлон Линлоном. Вау, это было шикарно. Витар в свои 131 выглядел шикарно. Я в форме. Я всегда в форме. Я хорошо питаюсь. Я даже не пью вообще. Теперь это о моих детях. Я хочу пережить своих детей. Сто процентов. Что ты хочешь сказать своему сопернику? Надеюсь, ты готов, чувак. Я отдал этому человеку свою душу и сердце. Я люблю трешток. Сейчас Грегор Маккартер, то есть Конор Макгрегор, Возможно, проблема не в Титу, а в нас. Глубину его поэзии смогут понять только наши потомки. Моя бойцовская философия ⁇ Давай жестко и давай домой! ⁇ Второе место. Я медитировал на веранде, и прямо ко мне прилетело НЛО. Я быстро позвал свою дочку, и она видела, как эта штука зависла всего в нескольких сотнях метров от нас. Альбукерке тот еще трип, здесь регулярно можно увидеть что-то. Но сегодня это был контакт. Было очевидно, что оно наблюдает за мной. Сегодня открылся мощный портал световой энергии. Если есть ночь, когда нужно установить связь со Вселенной, то это она. В этом и заключается весь Диего Санчес. Диего сам по себе всегда был диким и неуравновешенным. Чего только стоит его первое появление в шоу ТАФ, где он устроил некую медитацию с бодибилдерским позированием. и когда он напился в дрова. «Диего, Диего, инопланетяне идут за тобой! Кощик, уйди, Кощик, хватит, иди отсюда!» «Инопланетяне уже рядом, Диего, они идут!» Во времена UFC он поражал всех своими дикими боями и, что еще смешнее, выходами на них, к примеру, когда он вытянул вперед руку с крестом и со злым лицом шагал к октагону. А отдельные перформансы он устраивал на своих интервью. «Диего, какое предсказание на бой?» «Да откуда я знаю?» Кроме точных предсказаний на бой, Диего также точно умеет разбирать свои бои. «Я пробил коленом ему в с чем и отобрал всю мужественность. Именно в тот момент я понял, что победа в моем кармане». Также Диего ушел из своего лагеря и нашел какого-то тренера-шарлатана, с которым он делает странные фото, а подсказки от тренера, а точнее… В силу наивности Санчеза им уже давно пользуются. Если шарлатан берет деньги за тренировки, то какой-то бездомный убедил Диего отдать ему все деньги, что Санчес, конечно же, сделал и вернулся домой без гроша с пустыми банковскими картами. Диего постоянно устраивает настоящее шоу, с возрастом у него появляется все больше проблем с головой, поэтому неудивительно, что он иногда теряет связь с реальностью, как к примеру, когда Макгрегор сказал, что будет драться с ним, и Диего поверил в это. Но несмотря на всю свою странность, Диего Санчес – настоящая легенда ММА, и его вклад в спорт неоценим, а его зарубы вписаны в историю. Первое место. Майк, я видел, что парень, о котором ты говоришь, часто снимает тебя на видео. Вы лучшие друзья. Зачем ты начинаешь эту гейскую движуху, уёбок? Эй, твоя прическа выглядит очень, блядь, дружелюбной. Майк Перри – это один из самых диких бойцов, которые сейчас вообще есть в UFC. Блюдки будут кровоточить. Некоторые даже умрут. Это ММА, детка. Эй, дети, не набивайте себе тату, если еще не уверены, что сможете стать чемпионом мира. Его чудаковатость проявляется по-разному. Например, его первое появление в UFC. Ты думал, у тебя появился друг-болван? Эй, я только что сдал тест ДНК, там была Германия, Франция, США и Африка, целых 2%, так что я официально могу говорить слово нигер. После этого Майк начал читать черный рэп со всеми словами нигер в тексте. Что удивительно, учитывая, как тяжело дает сообщение для Перри. Когда они встретились с Дарреном Тилом, Майк предложил ему провести спаринг, но Тил его не понял. Так что насчет спа, Даррен? Значит, ты хочешь в спа, да? Ты здесь остановился? Да. Окей. Кстати, у меня только маленькие ММА-перчатки, если что. Нет, да, стой, ты хочешь спаринг? Спаринг? Ну да, спаринг. Боже, я думал ты про спа, типа как процедуры. Не, просто давай драться, ты чего? Значит, когда я говорил про спа, ты говорил про спаринг. Реально? Это пиздец. Драться будем? Да, если ты хочешь, давай подеремся. После этого у них произошел конфликт, и Тилл постоянно издевался над ним в Инстаграме, а в итоге даже создал свой сайт под названием MikePerryBombs.com, а также пропиарил хэштег Road Dog, что означает «мокрый пес», на чем даже начал зарабатывать, продавая мерч. Их конфликт набрал обороты из-за выбора угловых Перри. Дело в том, что пока обычные бойцы даже не задумываясь берут своего тренера, Майк решает иначе. Кто будет в твоем углу? Моя девушка и ее подруга, если что. И все? Ну да. После этого Майк начал продавать свое место в углу любому желающему. Тилл захотел купить место в углу Перри и промышлял даже выбросить полотенце по приколу, но, к сожалению, какой-то сумасшедший фанат предложил больше денег, чтобы стать угловым Майка. А Перри, как главный черный боец в UFC и наследник Диего Санчеза, уверенно занимает первое место, и еще долго никто не свергнет его с трона. Также хотим поблагодарить наших патронов за поддержку. Их имена вы видите на экране. Если вам понравился наш контент, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и стукните в колокольчик.